Приветствую всех и сегодня мы продолжаем работать над инвентарем и в этом уроке мы сделаем функции, которые будут экипировать нам оружие и также экипировать нам броню. Это будет две разные функции, поскольку тут будет немного разный функционал. Итак, давайте приступим. Сразу перейдем в инвентаре. И здесь давайте сразу закроем то, что нам не нужно на данный момент. Так, и что мы должны сделать? Ну давайте функцию сделаем эквип weapon и функцию equip. Как бы нам это обозвать? Ну, давайте Queb Armor. И начнем с оружия. Что мы должны здесь делать? Во-первых, нам нужно подать, подать, подать, подать input. И input нам нужен Base Interact. его называли там объект, объект, item, item, объект, base item, объект, объект, reference. Это у нас будет item. После чего нам собственно нужно заспавнить это оружие. Нам нужен спавн Эктор from класс Спавнить мы будем в нулевых координатах, поскольку мы его будем оттачить. Из айтема мы достаем get э, reference get item reference, который мы создавали. У нас здесь хранится класс э, самого эктора, то есть мы можем по этому классу взять и заспавнить нашего эктора. Так, мы заспавнили эктора. У нас здесь открытая переменная. Давайте сразу ее уберем. Inventory Item Image. Это я просто делал для отладки, для того, чтобы можно было поменять картинки. И посмотреть, как это будет меняться между собой. Наши предметы в инвентаре. Это нам сейчас не нужно. Давайте сделаем Refresh нот. Мы заспавнили наш собственно наше оружие и дальше что мы делаем нам нужно достать equipment type get equipment type и что мы можем сделать мы можем сделать map для наших сокетов, куда мы будем оттачить, собственно, нашу экипировку. И давайте сделаем переменная. Переменная будет. Давайте сделаем set. Не, давайте get. Это нам не нужен. Socket. Socket. Socket. Сокетс. Давайте Equipment. Equipment Sockets. Здесь нам нужно выбрать э, Equip Type. Дальше мы выбираем Map. И у нас здесь будет э, Name. Что делает эта переменная? Эта переменная может сравнить, э, к примеру, у нас будет equipment type одноручное оружие к примеру и тогда мы собственно здесь можем взять информацию о наших сокетах в зависимости от нашего типа экипировки и собственно получить этот сокет давайте возьмем find у нас появляется вот такая нода, подключаем наш equipment type. Здесь есть также булевый выход, мы можем сделать дополнительную проверку, то есть найден ли э, наш сокет, да, если соответствие есть, тогда мы получим, если нет, то в принципе можем прервать логику. Но в нашем случае у нас одинаковые переменные, поэтому мы в любом случае получим тип предмета. Поэтому, собственно, мы получим сокет. Дальше что мы делаем? Мы делаем attach actor to компонент. Поскольку мы будем оружие оттачить непосредственно к персонажу. Переходим в переменную. Референс находим нашего персонажа, достаем get uh, mesh, uh, get mesh нам нужен, подключаем. Uh, parent это у нас собственно компонент и эктор, то что мы отачим это у нас наш заспавненный эктор. Uh, сразу выбираем здесь snap to target чтобы у нас наш uh, Предмет, собственно, взял локацию таргета, ротацию таргета. Scale, в принципе, не обязательно. Scale мы можем оставить World, либо Relative. Но так как я Scale не буду у сокета менять, поэтому я могу здесь выбрать Snap to Target. И, собственно, мы подключаем socket name. И таким образом мы будем оттачить на самого персонажа экипировку, когда мы поставим ее в слот. Что касается э, непосредственно экипировки, давайте мы к ней позже вернемся. Давайте здесь в нашем мапе мы укажем, во-первых, одноручное оружие. Здесь. Эквип добавляем еще один пин. Здесь нам нужен двуручное оружие. ту так Эквип. Следующее у нас uh, Fire Weapon. Здесь у нас Fire Weapon Equip. Следующее у нас щит. Щит мы будем shield equip. Следующее у нас arrow. arrow equip. И следующее, последнее, это у нас free. Какой-то дополнительный элемент э, к вооружению это у нас будет free equip в дальнейшем нам нужно будет все эти сокеты добавить к скелету персонажа но у меня здесь проект как бы пустой изначально был поэтому здесь нет даже манекена поэтому мы персонажа немного добавим позже и собственно пропишем ему все сокеты Собственно, когда мы это все приотачим, мы уже э, будем знать, что у нас э, есть что-то в экипировке. Единственное, что э, я думаю, что для оружия нам понадобится все-таки создать референс переменных именно для Эктора поскольку нам нужно будет при использовании оружия ссылаться конкретно на само оружие поскольку мы не можем к примеру определенную логику того же трейса да, то что мы рассматривали в предыдущих сериях где мы делали трейсы для холодного оружия к примеру из объекта мы не сможем его доставать поэтому нам нужно доставать его эту логику из самого эктора поэтому нам нужна ссылка на этот эктор и собственно собственно что мы сделаем наверное мы сделаем так как у нас есть определенное количество вооружения это раз два три 4 5 6 шесть элементов для того, чтобы не создавать все шесть переменных, мы, наверное, все-таки снова обратимся к массиву. Поэтому давайте создадим массив, который будет называться equip weapon. Давайте equipment_weapon. Тип переменной у нас будет массив и также нам нужно выбрать здесь BP Inventory Item, чтобы ссылаться конкретно на наши предметы. Дальше мы заранее должны подготовить здесь определенное количество слотов. А именно это 6 элементов раз два три 4 5 6 6 элементов которые соответствуют 6 типам нашего вооружения так 6 типов 6 элементов ну, собственно, нам нужно записать это все в массив. Либо же, либо же нам не делать. Это все. Давайте попробуем пока не делать, а генерировать постепенно, так как ссылки будут меняться. Давайте сделаем ADD. И добавляем наш заспавненный. Тут нужно подумать э, еще кое о чем, поскольку не у всех э, предметов вооружения у нас есть логика использования. Поскольку free arrow у нас логики не будет. Принципе. и записывать сюда хранить ссылку если мы не будем к этому обращаться проблематично да наверное нам все-таки придется сделать референсы так будет э, правильно наверное. Ну, давайте сделаем. Так, ну поехали, собственно, One Hand Equip Reference. Здесь просто уберем массив, поставим сингл и у нас, собственно, тип Inventory Item One hand equip reference. Дальше здесь у нас hand equip reference. Следующее у нас Shield Equip Reference. Следующее у нас. Arrow Equip Reference. Мы забыли также Fire Equip Reference и Free, free Equip Reference. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть переменных. Дальше mm -hmm. что мы сделаем? Мы будем делать во первых для удобства давайте сделаем локальную переменную promo to local variable l spawn weapon to equip запишем сюда давайте сразу через нее подключим так как все равно у нас информация туда уже передалась и теперь нам нужно сделать эм, при экипировке, да, в зависимости от типа, мы будем делать switch, и записывать set наши переменные set One Hand Weapons 2-hand weapon set, uh, следующий у нас Fire Weapon Reference, потом uh, Shield Reference, дальше у нас Arrow Reference и Free Reference. ну и собственно что мы сюда будем записывать в зависимости от типа мы будем записывать нашу локальную переменную который будет храниться временная ссылка на заспавненное оружие то есть локальная переменная она Хранит в себе информацию только до тех пор, пока выполняется наша функция. Когда функция выполнилась, мы уже, собственно, с этой локальной переменной ничего получить не сможем, поскольку она будет пустая. Так, мы записали все в ссылке. и в дальнейшем мы сможем, собственно, обращаться непосредственно к экторам, а не объектам. и брать из них какую-то информацию и логику так следующее что нам еще нужно сделать это возврат возврат нам нужен она клуб weapon функция давайте к я пока удалю Поскольку, наверное, мы его будем делать уже в следующем уроке. Так, Anaclub Weapon. Что мы должны сделать? Здесь нужно также подумать. Наверное, мы здесь также подаем ä, Item она equip тип переменной item object мы берем item to и мы должны uh, взять get equipment type снова сделать switch Хотя мы можем сделать здесь проще, мы можем сделать сначала дестрой эктор. Давайте отсюда настрой эктор. Дестрой эктор здесь Select. То есть в зависимости от типа, что мы будем дестроить. Так, ну и собственно достаем все наши переменные. Подключаем их. так мы их подключили мы удаляем но прежде чем мы удаляем мы должны э, передать определенную информацию то есть мы не просто удаляем а, хотя тут тоже вопрос поскольку нам скорее всего лучше сделать switch поскольку помимо удаления мы будем еще кое-что делать поэтому лучше использовать switch Давайте на примере One-hand Weapon сделаем. Перед дестроем. Мы перемещаем. Так, что у нас происходит? Давайте открою виджет. Эквипмент. Нет, нам нужен инвентарь слот. Event graph, И нам здесь нужно посмотреть onDrop. Что мы делаем? Мы перезаписываем чистую информацию. И в этом случае нам нужно, помимо перезаписи этой информации, Я думаю, по андропу мы уже будем вызывать логику эквипа и анэквипа. Поэтому нам нужно будет искать уже предмет в инвентаре, когда мы переместим его в... с экипировки в инвентарь. Поэтому нам нужно будет его найти. А, собственно, давайте его найдем в инвентаре. бас и тем инвентарь наш здесь нам нужно найти find item мы возьмем get ну, поскольку пересчет массива нам здесь смысла делать нет и из item to она она Item to Annequip. Так, мы находим. В у нас объекты. Информация хранится в объекте. И найти нам нужно объект. Объект, объект. Ну я думаю, да, нам нужен item to куб Мы его находим. Хотя смысл нам тогда его находить, если мы уже будем получать информацию из него. А, да, здесь немного сложновато, поэтому давайте возьмем item to unequip. Get item to unequip. И, собственно здесь мы получаем информацию с к примеру set count, set description item reference image и тому подобное поэтому если у нас будет прочность объекта ну количество объекта к примеру то мы непосредственно перезапишем информацию если она изменена к примеру давайте сделаем тогда на наших Arrow, ну, к примеру, если у нас есть стрелы и мы какое-то количество их потратили, то нам лучше обновить информацию. А, поэтому ру эквипреференс у нас будет а, иметься здесь get uh, get get get get count. Мы его перезаписываем. И собственно после перезаписи мы делаем destroy actor непосредственно arrow equip reference ну и по мере того как у нас будет добавляться информация которая должна будет храниться к примеру это может быть прочность объекта какие-то Параметры, не знаю, какие могут быть параметры у оружия, которые могут изменяться. Но, в принципе, я думаю, сама логика понятна. И только после того, как мы обновим эту информацию, мы, собственно, сделаем Destroy Actor. Item to unequip. Ну и, в принципе, да, мы сможем эту функцию вызвать перед нашим дропом. Поэтому давайте это сделаем. слот у нас здесь есть плеер и наш инвентарь и здесь мы сделаем onEquip item также нам нужно получить наш itemObject itemObject item, object. item, object, item. Таким образом, мы здесь перезапишем информацию, удалим объект с персонажа и, собственно, уже перенесем в инвентарь. Перенесем в инвентарь и обновим нашу экипировку. Да, такая логика, я думаю, будет работать неплохо. И, собственно, теперь давайте перейдем в Equipment Slot. Equipment Slot. В Encraft. И перед нашим equipment нам нужен также плеер также инвентарь и вызовем здесь uh, equip Weapon. ну и этом объект давайте подключим тогда отсюда здесь делаем как-нибудь по компактнее так здесь мы делаем эквип, записываем переменную ну и после чего мы уже обновляем всю информацию собственно давайте проверим как это будет экипироваться давайте откроем инвентарь item здесь выберем эру ну, count ну, мы не сможем проверить все равно количество пока что мы его не можем отнимать у нас нет этого функционала эруф uh, Image, давайте поставим image какой-то. Нам нужно проверить спаву На данный момент у нас объект должен спавниться и крепиться не к сокету. Давайте посмотрим это. Переносим на Arrow. И мы видим то, что ну, мы внутри кубика получается, но по тени мы видим то, что у нас собственно это экипировано и давайте снимем и у нас удаляется объект с экипировки да мы не видим кубика а, как бы нам сделать чтобы это было более наглядно поскольку мы у нас есть кубик но от него только тень давайте как-то это сделаем инвентарь item viewport давайте его сделаем поменьше наверное вот таким вот и здесь в эквипменте equipment, equipment weapon scale keep world поставим поскольку мы изменяли наш mesh поэтому нам нужно это как-то увидеть. Ну вот, мы, собственно, видим нашу экипировку. Мы снимаем. И у нас с экипировки также снимаются. Поэтому функционал рабочий. И я думаю, в следующем уроке я уже добавлю сюда манекен. И мы уже будем оттачить конкретно на него чтобы полностью проверить наш функционал. Ну, скорее всего, что он будет работать правильно. На этом мой урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.